В России является диктатура, в которой уничтожены базовые демократические институты и страной военным агрессором. Как могло получиться, что на подстоль серьезной международной организации глава Интерпола претендовал российский генерал? На самом деле это результат многолетней планомерной работы Путина и его окружения по... Завоеванию контроля в международных организациях. И надо сказать, что в общем, они довольно преуспели а, в этой деятельности. Но Интерпол, конечно, особая история, потому что это международная организация правоохранителей. И, конечно, это а, была, была мечта Путина получить контроль над организацией, которая может фактически преследовать его политических оппонентов а за рубежом. Я полагаю, были брошены колоссальные ресурсы на проведение этой спецоперации. У меня есть сильные подозрения, что Китай, который отозвал, в итоге арестовал бывшего руководителя Интерпола по каким-то обвинениям в коррупции, играл в общем, на Путина. Полагаю, это была договоренность, расчищая дорогу путинскому ставленнику. Форум «Свободная России стал единственной организацией, которая официально отреагировала на возникшую проблему и сделала заявление, причем на русском и английском языках. Говорили, что это заявление украинская делегация также распространяла по делегатам саммита Интерпола. На ваш взгляд, повлияли ли действия форума на итоговый результат? Безусловно. Если учесть, что неделю назад английская пресса уверенно называла Прокопчука фаворитом а, на выборах главы Интерпола, то а, любые а, действия, которые позволили взбудоражить общественное мнение, международное, международное общественное мнение, и, соответственно, повлиять на позицию а, руководителей свободных стран, которые до этого, в общем-то, не проявляли особого интереса к этой теме, это все создало тот фон, на котором итоги голосования оказались совсем не, не, не такими, как их а, ожидали, ожидали в Кремле. Кроме того, вот эта принципиальная позиция Форума свободной России, единственной организации, оппозиционной организации, которая выступила публично против назначения путинского ставленника на пост главы Интерпола, еще раз продемонстрировал, кто занимается реальной политикой, а кто пытается получать кремлевские разрешения на участие в бутафорских процедурах внутри России. Мы можем говорить о том, что впервые Путин потерпел столь серьезное публичное внешнеполитическое поражение. Конечно, у него были определенные неудачи, вот, но тем не менее, вот, публично так он никогда не проигрывал. И мне кажется, это, это очень серьезный сигнал, что влияние Путина, точнее его возможности влиять на международные организации, его, его возможность как бы, мобилизовывать свои лоббистские группы а, и распространять а, влияние, а в первую очередь в странах свободного мира оно серьезно, серьезно, это влияние пошатнулось. И я считаю, что действия форума свободной России на протяжении уже последних трех лет они, в общем, сыграли там определенную роль. Вот недавний десант в Вашингтон со списком э, новым санкционным списком, это еще была одна, одна демонстрация того, что форум последовательно проводит свою линию на на усиление международной изоляции путинского режима. А недавнее представление списка Путина в Конгрессе США произвел большой резонанс в России. В частности, сразу несколько сюжетов главных российских каналов были посвящены визиту делегации форума. Каковы, на ваш взгляд, перспективы расширения санкционных списков против Кремля? И что планирует делать форум Свободной России в этом направлении? Мы будем продолжать эту деятельность, потому что она безусловно эффективна. Именно санкции создают максимальный дискомфорт путинскому режиму, лишают его материальной базы для продолжения внешнеполитической агрессии и, кроме того, создают дополнительные проблемы внутри страны, потому что уже не хватает ресурсной базы для поддержания такой социальной апатии. И вот все последние действия Кремля, связанные, скажем, с пенсионной реформой и другими резкими сокращениями социальных выплат, они связаны в первую очередь с тем, что как бы, база кормления путинской диктатуры резко сократилась. И в этом, в этом, конечно, заслуга санкций. И форум является, мне кажется, лидирующей российской организацией, которая последовательно проводит курс на ужесточение санкционного режима, считает единственной возможностью для, для сокращения э, срока правления э, Путина и его клики. Еще раз хочу повторить, что вот все эти э, э, истеричные э, э, заявления э, так называемой российской оппозиции о том, что санкции они, э, э, бьют по российскому населению, и в общем, поэтому мы должны воздерживаться от наиболее резких действий в этом направлении, они всего-навсего продлевают э, э, срок путинского управления, потому что дают возможность использовать это как аргумент в спорах с, со сторонниками санкций. И, естественно, для Путина любая возможность ослабить санкции или не допустить появления новых санкций – это вопрос политического выживания. И в дальнейшем форум все будет продвигать санкции? Но, на самом деле форум занимается практической деятельностью. Не бутафорской деятельностью, не имитационной деятельностью, не попытками представить себя там, борцами за право красить скамейки зеленый или синий цвет. Это борьба за изменение политического режима в России, борьба за демонтаж путинской диктатуры. Это то, что может спасти Россию от, от, от катастрофы. И эта деятельность, на наш взгляд, она, в общем -то, она является абсолютно необходимой в этих условиях. И вот такое постоянное внимание к деятельности форума со стороны кремлевских средств спецпропаганды и телевизионных, и, и онлайновых, в ситуации, когда обычно любая оппозиционная деятельность в России просто поднимается на и игнорируется, показывает, что в Кремле понимают, откуда исходит реальная опасность. Что именно деятельность форума, при том, что мы вынуждены по понятным причинам действовать за рубежом, она является реальной, реальной угрозой режиму, так как подрывает его возможности манипулировать международным общественным мнением и ослаблять санкционный режим, то есть и поддерживать хоть как-то международное реноме. И в этом плане, мне кажется, что деятельность форума, она будет развиваться именно в этом направлении, потому что нам всем понятно, что в нынешних условиях это наиболее эффективная, эффективная стратегия, и она, безусловно, уже приносит плоды. И вот последние события, связанные с а, а, провала путинского ставленника на выборах главы Интерпола, еще раз показывают, что влиять на международное общественное мнение можно, и именно так можно будет наносить внешнеполитические поражения режиму, который в свою очередь, будет а, рикошетом возвращаться во внутреннюю политику и ослаблять а, путинскую диктатуру, и, соответственно, рано или поздно придут к ее падению.